Сегодня все, кому не лень, говорят о личном бренде. Личный бренд для бизнеса, личный бренд для политики, личный бренд для монетизации существующих проектов, личный бренд в карьере, личный бренд в продвижении своих собственных услуг. Если буквально несколько лет назад понятие личного бренда у нас ассоциировалось все-таки больше с предпринимателями, с бизнесменами, с политиками, со звездами, с блогерами, и действительно личный бренд рассматривался как некая очень яркая публичная личность, личный бренд действительно помогал монетизировать существующие бизнесы через привязку к личному образу руководителя компании или через привязку к сотрудникам организации, то сегодня на первый план выходит личный бренд консультантов абсолютно разных помогающих профессий, не только помогающих. <coughs> Почему? Тема личного бренда, она сейчас действительно из каждой сковородки звучит и кричит, и если мы посмотрим количество запросов и в лентах наших социальных сетей, то дня не проходит, чтобы несколько объявлений рекламных или контентных не содержали понимания личного бренда. Именно поэтому я сегодня решила записать свою позицию по поводу личного бренда для консультанта. Меня зовут Ольга Ашпина, я являюсь продюсером интернет-маркетологов для психологов, коучей и консультантов. И те, кто досмотрит сегодняшнее видео до конца, получит от меня замечательный бонус. Итак, какие важнейшие составляющие личного бренда должны присутствовать у специалиста, который хочет реализовать свою частную практику и научиться привлекать клиентов из социальных сетей? Первая составляющая, самое важное, это ваше позиционирование, зафиксированное в биопрофиле или на первой страничке в социальных сетях, будь то Facebook, Одноклассники, во ВКонтакте, если это Instagram, то это, понятно, биопрофиль, то есть те важные компоненты, которые четко отличают нас от любых других консультантов. Когда мы транслируем для нашего клиента, кто мы, для кого мы и этот клиент может себя идентифицировать буквально в первые 3-7 секунд как только зашел и стал гостем нашей страницы и следующее какую ценность, то есть какую мессендж, вообще какую пользу мы несем для наших клиентов то есть это вот обрамляет наше позиционирование, причем очень хорошо, когда наши эксперты добавляют в позиционирование видеопредставлением или видеовизиткой, то есть такой вот уже более живое, как видео-резюме, когда становится еще не просто понятно по тексту, кто мы и для кого мы, в чем наша ценность, но еще нас могут почувствовать, да, нашу энергетику, наш стиль общения, наш голос, в том числе наши вибрации, вот это вот то самое наша днк которая или создает эмпатию к нам или автоматически наш клиент понимает, нет этот эксперт он не мой человек и пролистывает и это тоже хорошо потому что зачем создавать вокруг себя пространство тех людей которые в результате все равно не придут к вам в консультирование и не воспользуются в дальнейшем вашим, вашими услугами Итак, так первая составляющего личного бренда именно который мы можем Сознательно организовать в социальных сетях ⁇ это ваше позиционирование, статус, профессиональная фотография, презентационный пост или видеовизитка, соответственно, закрепление определенного вашего такого образа. Но что происходит в дальнейшем? То есть задача позиционирования остановить внимание вашего потенциального клиента на вас, подписаться, возможно, на вас, то есть остаться в вашем пространстве. В дальнейшем на ваш личный бренд будет работать ваш контент. То есть Что такое контент? Это та активность, которую вы генерите и размещаете в социальных сетях. Это ваши посты, это ваши конкурсы, опросы, это ваши эфиры, это ваши тематические вебинары, это все те мероприятия, которые вы организуете. То есть такой вот профессиональный контент, который доносит ценность вашей услуги. Это могут быть кейсы, клиентские случаи, да, раскрывает вас как специалиста вот в том самом направлении, которое закреплено в позиционировании. И этот диалог в виде контента, он тоже формирует ваш образ личного бренда. Сам, само это брендирование, это не статичное какое-то состояние, то есть вы над своим брендом фактически работаете каждый день. Особенно важно для консультантов, когда вы показываете, что вы активны в этом направлении, вы рассказываете о, о каких-то клиентских случаях, о посещениях своих офлайн, возможно мероприятиях или рассказываете о том, что вот как прошло, прошел мастер-класс или там еще какое-то онлайн событие. То есть вы доносите для клиента ценность того и информацию о том, что вы в этом направлении активно размещаете отзывы от своих клиентов то есть основное, что клиент читает, да, он, может быть он еще и не согласен прийти к вам на консультацию но он понимает, что вы в этой тематике живете, держите руку на пульсе, то есть вы активный и самое главное, что вот это ваше позиционирование, оно не прошлогоднее, а вот абсолютно актуальное на сегодняшний день, потому что все очень быстро меняется и клиент хочет всегда иметь связь с тем человеком, который сейчас действительно занимается той или иной проблематикой. Всему интересно вас читать. И еще одним важным составляющим вашего личного бренда будет являться трансляция ценностей, вот ваших личностных ценностей. Поэтому здесь, когда задают мне вопрос, нужно ли иметь обязательно личную страничку, например, и страничку бизнес-профиля. Вы знаете, вот для консультантов понятие ⁇ я как личность ⁇ и ⁇ я как эксперт-профессионал ⁇ на самом деле оно вот настолько переплетено. И нашему клиенту очень важно видеть в нас не только профессионала, коуча, психолога, консультанта, но и видеть обычного человека. Не в домашних тапочках, там, да, не с бегудями на, на голове, а человека, который транслирует свою, свою личную, ценностную, жизненную позицию да, на определенные события, на определенные обстоятельства, факты. То есть, когда мы, как, как обычные мамы, мамы своих, дочери своих родителей, братья, сестры, да, как соседи, как, может быть, там, члены родительского комитета, ну, вот я про себя говорю, да, когда мы транслируем те события, которые происходят еще вне нашей профессиональной деятельности, но через определенную трансляцию данных событий мы можем в том числе раскрыть свои Ценностные, ценностные убеждения, да, транслировать какие мы, как мы к чему относимся. Но здесь, конечно, есть ряд определенных тем, которые лучше не транслировать в социальных сетях. Это тема политики, тема каких-то национальных да, вопросов. То есть есть вот так, так называемый социальный этикет, да, который мы тоже должны придерживаться. Какой-то какой должен быть нейтралитет. Если вы наоборот хотите о чем-то четко заявить, там, например, я, например, говорю часто об экологической ситуации в нашем регионе и недавно вот буквально посещала разрез, тоже оттуда снимала статью, то есть это, это часть меня, это часть моей жизни, и таким образом я доношу свои ценности, таким образом формируется определенный личный бренд Ольги Ашвиной, как не только продюсера, интернет-маркетолога, да, который всецело может работать с различными, программами сервисами выявлять там потенциал вашей вашей экспертности как ее упаковывать но еще Ольги ашпины как человека как мама как мамы трех детей как жены как дочери прочее прочее прочее поэтому Личный бренд для коуча, психолога и консультанта – это не только ваша профессиональная составляющая. Да, есть определенные позиции, которым обучают психологов и коучи, что должна быть такая нейтральная позиция, да, что нас клиент не должен воспринимать как личность, как подругу, как какого-то хорошего знакомого. То есть мы эксперты, мы профессионалы. Но времена меняются, и клиенты в нас хотят находить, живое, личное, естественное, натуральное. Они хотят понимать, а хотим ли мы к этому эксперту идти ну, в наставничество, ой, не в наставничество, чтобы он стал нашим наставником, Вообще, как, как он как человек-то, да? а, а сам-то он как? То есть, если мы аккуратно подсвечиваем свои личные стороны, не оголяемся при этом перед клиентом, не выворачиваем наизнанку нашу личную жизнь, ровно в том, в том объеме, в котором мы считаем необходимым для себя и комфортным, это тоже будет формировать наш личный бренд. Итак, как я говорила для тех, кто досмотрит сегодняшнее видео до конца, у меня будет для вас бонус. И бонус будет состоять в следующем. Сейчас у каждого есть определенный контент-план, который уже размещен в социальных сетях. Я готова провести аудит ваших социаль... страничек в социальных сетях и рассказать, что вы сейчас конкретно транслируете клиентам и каким образом изменить вашу контентную стратегию чтобы она начала работать уже на вас если вы хотите воспользоваться такой бесплатной 20-минутной консультацией, вы можете писать мне по ссылке, которая размещена чуть ниже, запись на консультацию или пишите мне в личку Ольга Ашпина, я есть во всех социальных сетях подписывайтесь обязательно на наш YouTube канал студии эксперт, потому что здесь мы периодически с Ириной Улитиной генерим очень интересные Ролики, размещаем анонсы наших открытых вебинаров, следите за нашим расписанием в группе во Вконтакте, в Фейсбуке. И до новых встреч! В ближайшее время я планирую записать еще несколько полезных роликов, которые будут касаться правильных контент-стратегий в социальных сетях. С вами была Ольга Ашпина. До встречи!